Всем привет! Хочу рассказать о гипно Павла Дмитриева, о моем наставнике. Я из Казахстана, меня зовут Жахсугуль, и для начала я хочу рассказать, как я туда попала. Ну, я долгое время себе искала, и у меня всегда мечта была найти себе наставника самого лучшего, самого великого. Ну, моя мечта сбылась. Значит, когда я увидела на Ютубе рекламу, с первых же предложений меня затянуло. Я прошла на сайт, прослушала трехчасовое видео. И когда я слушала это видео с каждым разом, с каждым предложением, я начала понимать, боже мой, вот это мое, это то, что я искала. И у меня появилась цель попасть в гипнокоучинг. Но я на тот момент у меня не было возможности. Я полтора-два месяца заболела этим, кушать не пить не могла, с одной мыслью, как бы попасть в гипнокоучинг, засыпала, просыпалась, и, и вот так вот. Но как Павел Дмитриев говорит, у тебя должна быть цель больше жизни. И когда ты делаешь к, цель, к цели один шаг, Вселенная к тебе делает 10 шагов. И действительно, так оно со мной и произошло. У меня появи, появилась возможность чудесным образом, я попала в гипнокоучинг, И что интересно, с самых первых дней, с первого дня же я попала в группу, и там начали знакомиться. И, а в группе все со всего мира абсолютно. И с первых же дней я начала прорабатываться, избавляться от моих старых программ. Я одновременно и училась, и расчехлялась, прорабатывалась, то есть проще исцелялась. Да? И когда я начала учиться с каждым днем, с каждым... Разом все было интереснее, увлекательнее, интереснее. Я даже несколько раз ловила себя на моменте, когда с открытым ртом слушала. Вот. Это настолько увлекательно, настолько интересно. И Павел дает действительно такие мощные инструменты, благодаря которым ты э, можешь пом помогать людям и менять их жизни. И вот, там помимо того, что учишься прорабатываешься там еще практикуешься и там есть возможность заработать деньги вот, я уже как бы учусь на третьем месяце да, и вот у меня как бы и клиенты появились и, и что интересно, когда ты видишь когда как на, на твоих глазах меняется жизнь у человека в лучшую сторону, ты просто от этого кайфуешь и вот. И Павел Дмитриев самое главное он учит не только учит не только ты там исцеляешься, тут еще он еще учит как благодаря этим инструментам мощным зарабатывать достойные деньги. Вот самое главное вот это вот. Павел Дмитриев, он действительно великий, он действительно классный. Павел, я вас благодарю от души. Вы настолько многим помогли и помогаете. Вы даете такие инструменты мощные на этой земле. И, и этот тренинг — самый лучший в мире тренинг из всех существующих тренингов. Вот что я хочу вам сказать и знаете, у меня такие ощущения, как будто из гадкого утенка превратилась в лебедя. вот такие ощущения у меня у меня настолько кардинально поменялась жизнь, что я абсолютно свободно могу заявить на весь мир. Поэтому друзья, если, если вы еще сомневаетесь, если вы еще думаете, советую не сомневаться, Наконец-то сделать шаг в эту, в новую жизнь. Там действительно вы познакомитесь очень со многими уникальными людьми, со всем миром. Я сейчас общаюсь со всем миром абсолютно, хотя я об этом даже не мечтала, но это оказывается так круто. Поэтому всем удачи, пока, не сомневайтесь даже.